Хей, hey йоу! Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Йоба Гейм. С вами, как всегда, ваш Сантьяго, и сегодня я начинаю прохождение демо-версии игры «Дорога 96». Не знаю, что нас ждет, но это самая настоящая, моя любимая, атмосферно рисованная инди-игрушка с невероятно атмосферным сюжетом. Если ты приготовил для себя пару вкусных плюх и заварил крепчайший чаек, тогда мы начинаем! Итак, нажимаем кнопку «Играть» и погружаемся в невероятно вероятную игру. Можно кое-что спросить? Зачем ты смотришь фильмы? Чтобы посмеяться, зачем мы смотрим фильмы? Чтобы посмеяться, ощутить эмоции, научиться и узнать, сбежать от повседневности, испугаться, разгадать загадку. А, ощутить эмоции. Еще можно посмотреть фильмы, чтобы... Чтобы посмеяться, научиться сбежать от повседневности. Сбежать от повседневности? Да. Прямо к сведению. Последний вопрос. При несогласии с правительством... Буду протестовать изо всех сил, проголосую за перемены, подумаю, переезд за рубеж, ничего не буду делать. Ну... Подумай о переезде за рубеж. Точно. Видимо, ты, как и другие подростки-беглецы, пытаешься покинуть Петрию. Пересекать границу очень опасно. Надеюсь, ты справишься. Демо-версия только один из множества возможных вариантов развития событий в игре. Каждое путешествие уникально. Пожалуйста, учтите, игра все еще в разработке и текущая. демо не дает полного представления о ней. Окей. А, что? Расчет следующего... А, это сохранение. 184 километра до границы. Граница опасное место. Прежде чем туда направиться, надо подготовиться. Угу. Ага-ага, я понял. А, я понял. Хорошо. Хорошо. Хорошо, давай. Нажмите любую кнопку. Хорошо. Goldfinger. А, что? Вот, подожди. Спасибо за подвоз. Теперь есть время заняться игрой вы встретили алекс так а можно параметры немножечко звучка добавить не знаю только какого отображения так звук теологии тут все на фолку ну ну вот так вот так вот так а можешь рассказать далеко собрался а ты не маловат далеко собрался Тут так где свет халявный, надо только подзарядить мое мега-оборудование. А, это вот тот самый бэк? А, рюкзак Алекса полно Полно крутой техники, чертежей техники еще круче. Давай-давай, спроси меня, я многозадачен, как сраный Цезарь. А, слышали о пареньке, что погиб при переходе через границу к стене в день выборов? Так, так-так, к стене в день выборов? Пока не знаю, но, похоже, планируется что-то грандиозное. Надеюсь, мне это не помешает. Революция на подходе, дружище. Надеюсь, это поможет Флоренц. Флорес, чтобы это не было. Эм... Эм... Надеюсь, это поможет. Что бы ни случилось, Тирак может это повернуть себе на пользу. Да. А теперь поработать над Бетой. Так, над Беткой. Ну, все, действительно, ну, как бы, ну, как как будто бы вертикальной синхронизации нет. То есть, как бы, еще про лаги какие-то непонятные, что-то такое... Все такое непонятно. Непонятно. Но сейчас посмотрим, разберемся. Может быть, ну, как бы, и правда, ну, блин, ну, Бетка, ну, что, в дем версии, что ожидать от игры? Давай сейчас посмотрим, что мы сможем сделать, чего достичь в этой игре в первую очередь. Зацени, бета готова! А сейчас, как бы, не до этого. Фига ты быстрый! Я игры продаю. И компетент сам собрал. Когда-нибудь у каждого такой будет. Назови их лаптопы. Можешь даже фирму открыть. Да, ну слишком мелкий и легкий. Не, это совсем, блин, тупо. Зуб даю, за мелкими компами будущее. Жрать хота? Просишь еды у компа. Потерялся? Просишь у компа подсказку. А, по мелким компам прешься? Ну, круто же все это не на компе делать. Ага, с компами не поговоришь по мелким кампам Зуб Зубдаю. Эй, hey, ну мы гамать будем или как? А, Точнее, да я припаркуюсь. Конечно, я, наверное, тот еще засранец. Пытаюсь из страны свалить. Конечно, я, наверное, тот еще засранец. Да уж не хуже взрослых. Угу. Да уж не хуже взрослых. -то. Ну, в конце, -то, в конце, в, конце в, самом, в самом деле. Все, припарковали, сейчас будем играть. Гамать будем играть, гамать. Называется злые танки. У тебя там танки, и они злые. Ты синий. Это низкий уровень сложности. Красный танк не может выстрелить. Он прям выпрасывается, чтобы по нему шарахнули. а а е -а -а -а -а. yeah, Так. Е-бэч, е А, я подхватил жизняку. Ну, на легком уровне сложности это easy. Ah, mm -hmm. Да, ты рулишь. Теперь сыграем серьезно. О, oh, Алекс собрался снять перчатки. Опа. О, ну это World of Tanks на минималочках, получается, на минималочках а, а чё, чё, чё такое? Чё так дерзко? Чё так дерзко-то? Я-то жизнь схвачу, и ещё одну схвачу А мансует-то, как ты, посмотри Yo, а, ты we'll слышишь? Может, улучшим? We'll be... maybe... Типа, игрок вынужден собирать патроны? Или пули, что под стену отскакивали? Что скажешь? А, скачущие пули, скачущие пули Мне нравятся патроны, Скачущие путр... путры Дай-ка я бум. Время гамать Гейм тайм Так, ну пойдем Отлично, отлично Ай Ну в себя-то себя я не могу стрельнуть, правильно? Отлично, мои пули распотрошили вы Ну, что скажешь, только честно Ненавижу врунов Давай добавим сбор патронов. Лучше пусть пули исчезают, мне уже нравится. Okay. Так, давай-ка я все поменяю. Okay. Ну, давай. Есть. Так, а вот у нас есть и патроны. О, бич, бич, лазагная. Я взял патроны. т т -та т -та там Отлично. А, схватил. Я схватил патронягу, еще одну сейчас схвачу. А давай-ка и тебя тоже туда же закинем. Оу, матерь божья. Да ты что ты будешь делать-то? А у меня-то патронов нет. К сожалению, к сожалению. О, фак. О, я схватил один патрон. И он взорвался на моем. Ну а теперь что скажешь? А, можно еще улучшить. Можно ж. я еще поиграть. Чисто по фану злые танки супер поехали. Да ну лаж какая-то. Да ну это лажа какая-то. Ага, кажется, не до конца еще готово, недозрело. Ну это реально лажа какая-то. Это, это даже не тайм-киллер, типа я бы должна... Йоу! Когда-нибудь, Соня! Sony... А, сотни игроков зарубится в одну и ту же игру одновременно. Да уж. А останется только один эпик. Ты в этом правда веришь? А вот это отличная идея. Однажды мы напишем эту игру. Ты мне крышу сносишь. Кто тебя такому научил? Откуда ты столько знаешь? В Петре никогда не будет игрового рынка. Кто тебе такому научил? Никто. Сам насобачился. У меня огромный мозг. Как губка. Предки-программисты. Это предки тебя так научили. Ну, предки-программисты? Предки-программисты? Ты в порядке, Алекс? Все нормально. Просто. Я с ними не знаком. С настоящими родителями Прости, что поднял тему, друг Теракт в 86 помнишь? Yeah. Слышал Ага Короче, сдается мне, что и мои настоящие родители там погибли Блин, ну парня-хлопчика жалко Я правда очень сочувствую, Алекс А хуже всего Я их не помню даже Вообще, как не стараюсь вспомнить. Посмотри, какой красивый мир. Только это фото и осталось. Фото мужчины и женщины сделано 9 сентября 1986 года. В День теракта Алекс считает, что это его биородители. Это с G.N.N. День атаки. Их там на секунду видно. Кучу всего про компы выучил, пока отретушировал. Хороший были. Ого, очень впечатляет. Под, подбодрим. Похвалим его за его начинание, успехи. Похоже, мне надо было повыговориться. А я и не знал. 20 баксов. 20 баксов сразу. Потому я и путешествую. Они, конечно, умерли, наверное. Камнями завалило. Но я все равно хочу узнать о них все, что смогу. Они не из бригады часом? Ага, все сложно Думаю, я понимаю Можем замять тему Спасибо Спасибо, спасибо Можешь меня высадить в следующей точке? А что у тебя? Какая у тебя следующая точка? Йоу, горючка почти на нуле Бензин у тебя быстро кончился Так, ну чё, я тогда... А, что? А, разберусь удачи, друг Удачи со злыми танками Вообще-то это даже не моя тачка Знаю. Думаешь, я слепой? Вруби музыку, поедем с ветерком. А где музло? Вот это вот, да? Я... Ну вот так вот начинается наше путешествие, да, с которым... А, с мальчишкой. Осталось сто... 100... Что? 100... Все меньше и меньше. 43 километра до границы. Мы познакомились с Алексом, наш корешочек. Маленький попутчик-друг, с которым мы познакомились. Это... Блин, игра вообще какая-то непонятная, абсолютно. Каждое путешествие уникальное. Здесь дорога, здесь Алекс, здесь он рассказывает о своих родителях, о своих умениях, обо всем, что происходило с ним. А что же это за полоска? Что за полоска? Sweet Dreams. Так, so Keep Petros safe. <laughs> я видал такое, я видел где-то такое, что-то похоже. А, так, так, чё это? Тачки на... А, зажмите шиф для бега. Окей. Окей. Зажмите шиф для бега, я быстро выдыхаюсь. Wow. Ну, у тебя видок. Спасибо, наверное. Ты б себя видел, дружок. Поверю на слово. Что такое? Ты как будто что-то задумал. Что там дальше? Выбранный на носу? Просто заправка. Владель там мутный, но он за мной следил. Будь осторожнее. А, удачи в стопе. Ага, увидимся. Так, ну окей, тогда пойдем. Пойдем на заправку. А, говорят, там какой-то надзиратель. Надзиратель, да? А, менеджер. А у тебя лицо знакомое? Мне, мне так все говорят. Ты здесь на объявлениях? Так, а если и так? Это yeah, точно. Да, эти черти, я, я где угодно узнаю. Пожалуй, пора звонить ментам, проверить, что ты не, потря... э, не потеряшка. Это шантаж? Да. Колонку видишь? Разливай для меня бензин, и проблема решена. Ты охренел? Разыгрываются подростки. Если вы что-то знаете, звоните мне медленно. То есть, я так понял, мы за подросткой играем, да? В общем-то, все понятно мне стало вдруг. Вот, не облажайся. Так, едет какая-то тачка, то есть нас э, вот этот ублюдок запрек. Запрек на заправку тачек. Так, 10 литров Unleaded. И быстро. А, литры, цена. А какую нужно взять-то? А, Unleaded, это девя... а, зеленая. Unleaded, это зеленая. Так, насос. Зажмите для заправки. Надеюсь, это дня не испортит мой двигатель. О, за все ошибки будет вычтено из оплаты. Ладно, пожалуй. Это нечестно, правда? А теперь предварительный обзор сегодняшнего выпуска шоу в Sony. Тирак предложил отменить выборы, чтобы не тратить зря деньги налогоплательщиков. В этом весь Тирак всегда печется о нас. Да, уж. Не забудь посмотреть полный выпуск. Шау, Sony. Вот это я понимаю, новости. Да, ты что, смотри, они уже едут. Еще еще одна тачка. Так, V-Power, V-Power, дизель. Что для вас? Дизель на 15. Так, дизель на 15. Дизель это красная. Красную берем. Насос. Цена 15 баксов нам нужна. 4, 5. Мило, спасибо, 1597, есть прибыль Что? Ты тут работу нашел? А, не так, чтобы у меня был выбор но ну, можно и так сказать Мне ваш брат тут не... Наш брат? В каком смысле наш брат? Знаю я, что ты задеваешь Свались из страны хочешь, да? бэч? Нарушители границ, правильно Тирак вас гоняет О, глянь, какого принесло Вот-вот, делай ноги а, -а, -а один-то свалил, прикинь, он-то свалил, а я. Так, не, на надеюсь, это заправить тачку, меня сейчас попросят. Просто я сейчас заправлю тачку. Эй, -э, а ты не маловат для заправки работать? А -а -а, чем могу помочь? Плесни вы Power на 12. Мне показалось, ли отсюда пацан выбежал? Видели, да? Небось рыльца в пушку. Я же просил V-Power на 12 баксов. Ви power это желтый. На 12 баксов. Насос. Цена! На 12 баксов. Отлично. Прекратите обслуживание. Thanks, Спасибо, бэч! Я зарабатываю бабки, теперь насчет того, пацана. И приезжает еще одна тачка. А тачка что за тачка у нас? Небось, какие-то бандюги. Экшн начнется сейчас. А, нет, еще одни шерифы. Вы здесь из-за автостопщика? Нет. Заправляюсь просто. Он к моему сараю рванул. Я знаю, что он за границу намылился. Сам сказал. А, ничего он такого не говорил. А ты кто такой? Тоже. Никуда не уходил, лады? Ну же, Рид, давай глянем. Да что об тебе? Знаю, о чем ты думаешь. Ты хочешь помочь нам пацану, но зря. Понимаешь, о чем я? Не совсем. Что здесь, мать ваша, происходит? Что происходит? Просто дети по всему миру, ну не по всему миру, а по всей стране, выходи, давай. Мы знаем, что ты там. Пытаются сбежать с выборами, изменить какое-то будущее. Вот и где you Далеко собрался? Иди сюда. Я ничего не делал. Оставьте меня. Оставьте меня. Слышишь, деточка, не виноваты. Uh -huh. Прям как все они. Пихай его в фургон, я скоро буду. А с этим thing? Что? Отпусти... Что ты говоришь? Куда едешь, деточка? Да никуда конкретно, ясно. Вот что, с нами поедешь. Да чё, почему-то, блин, я-то с вами. Думаете, мне не пофиг? Право не умеете. Дальше сама разберусь. Что? Я оформлю. А у вас так еще для одного беглеца место будет. О, Буль спасла. Ладно, наверное. А. Вы не можете так поступить, я же вам доверял. Заткнись, Ха-ха Боже, ну в общем, нас оформляют, значит, мы наверняка что-то сделали неправильно, могли поступить по-другому, по однако не поступили так. Либо это хорошая женщина. Ладно. Они уехали, свободен. Вы меня отпускаете. Что происходит? Ты ничего не нарушил. Парням просто власть в голову ударила. Извини, что наорала. Надо было что-то поверить жаль, что со вторым пацаном так вышло. На вид вроде парень неплохой. я его не знаю толком. Оу, думала мы... вы вместе. Ты как будто спросишь что-то... спросить что-то хочешь. Вообще-то да, что происходит, типа, что думаете про подростка, погибшего при переходе? Не должно было такого происходить. Вот что я думаю. При Флоренс бы такого не случилось. Ужасно, но может наконец-то что-то изменится. Соглашусь, не было никаких весомых причин такое устраивать. Я не... Я почему? Я нейтралитет держу. При каком Флоренс? Я не знаю, кто такой Флоренс. А, ненавижу, когда люди умирают по любым причинам. У этого выбора есть последствия. Пока. Осторожней там. Ладно. Ну окей, хорошо. Я... Ну, может быть, я поосторожничаю. Может быть, что-то хорошее. танк. Вернемся на заправку, чтобы что? Чтобы... Есть тачка. А, пешком тачка. Еще одна тачка. С этим бичом. Мы сможем поговорить? Заплатите за работу. Ладно, будьте осторожны, лады? Да, бабла срубил у него, кстати, прикинь. А, здесь я что могу использовать? Вызвать такси, позвонить домой. А, Позвонить домой, вызвать такси. А, что же такси? Такси, ну, ванбакс такси. Есть тачка просто. Просто тачка есть. Там ничего больше нет. Вот тут есть. Открыть. А, чтобы открыть, нужен ключ. Ключ я найду где? Я сейчас где-нибудь найду ключ. А, проверить мусор. Не могу. А почему? Отдыхать. О, я сейчас как бич отдохну. Симулятор бомжа, только красивой рисовкой, со смыслом, все вот такое вот симпатично-красивое. Ночью путешествовать не будем, отдохнем сейчас. Июль. А, у меня вот как раз-таки полоска усталости заполнилась. Июль 12-го, 1996 год. А, проснулись рано. Утром потрясающе хорошо. Очень здорово. Очень здорово, что все здесь так вот сложилось. Так, сейчас, собственно говоря, что мы можем пройти сюда? Сломать замок, сломать замок. А почему здесь ничего не могу сделать? Рисунок антенны. И что же мне с ним делать? Это рисунок антенны, и что мне с ним делать? Никто не понимает ничем. Флайер. Мусор, которым я пошариться не могу, а я хочу, потому что я бомж. Хочу шариться в мусоре, как бомжиха. А как, как угнать? Как угнать? Тачку? Играть. У меня нету никаких треков, не могу играть. Ничего не могу. Давай сюда попробуем сходить. банкомате не могу ничего сделать. Это что? Выключить телек. а фак. Я хочу терак. Счастливая звезда. Что это такое? Сос крести. Ты победил? Вау! Ничего себе! Ничего себе. А терак это что? Соскрести. Минус 4 бакса ты победил. Плюс 1 бакс. Ну какой-то отстой. Лотерея, короче, не мое. А, не мое. Злаковый батончик, вода, банка газировки. Давай вызовем такси. Алло, я хочу это, пожалуйста. Это пожалуйста. Да, там он, каналчик. Счастливое такси, что может быть полезным. А, че? А, вот Мне нужно уехать Выслаем к вам машину С Спасибо, спасибо, что позвонили в счастливое такси Что? What? Что это такое? Попутчики, всякая вот эта вот красота какая-то происходит. Тут, тут, и Алекс, тут мы деньгами разбрасываем, тут бросаем что-то, стреляем в кого-то, что-то бабки, бабки. Полиция, бандиты, что это такое? Что же? Ну это очень атмосферная игра. Очень атмосферная, она прям кайфовая, не знаю. Дорога 96, бэч! Дорог 96, да, понял. А, и все? Это все? Это вся демо версия что ли? Да, получается, или как, или что, или не понял. Еда, питье и сон помогут восстановиться. Как и в полной версии, демоверсию можно перепроходить. Пройдите демо заново, чтобы увидеть новые сцены и другое развитие сюжета. Окей. Повторять мы не будем, просто ввели в курс дела вас и нас, что же это будет за игра. В принципе, мне она достаточно сильно вкатила, буду очень ждать ее о, выхода. Вот, а вам, дорогие друзья, всем огромное спасибо за просмотр, спасибо, что вы остаетесь с нами, спасибо за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вы были на канале Йоба Гейм, всем пока! -у. Right. In my heart, please, I'll find you